Итак, чтобы нам создать кабинет, нажимаем на приложение в телефоне. Приложение «Форсаж». Выбираем три точечки здесь, три полосочки. Нажимаем, выбираем «Кабинет», «Рабочая тетрадь». Дальше мы переходим вверху справа «Создать кабинет». Нажимаем. Пишем имя, фамилию человека, которому мы хотим создать Кабинет Андрей Егоров. Дальше нам нужно будет выбрать презентацию. Презентация по умолчанию стоит э, Эдуарда Гринко Майами. Поэтому можете, в принципе, если, если не хотите менять и ничего не выбирать. Но если вы хотите, можете вот выбрать любую из этого списка. Дальше можем выбрать тему фона. Для девушек можно выбрать там, природу для мужчин, автомобили, что угодно. Смотрите сами. Нажимаете, выбираете, что вам больше нравится. Нажимаете на ту или иную картинку. Выбирайте цвет кнопки, если хотите, оранжевый, например. И, соответственно, внизу мы нажимаем кнопочку «Создать». После этого на WhatsApp или в любой другой мессенджер, или Skype, как угодно, вы вышлите эту ссылочку. Она уже будет готова, кабинет будет создан, просто перегружается страничка. И ваша задача сейчас скопировать ту ссылку, которая будет создана. Вот, смотрите, вверху Андрей Егоров. Копируете на два вот этих квадратика, нажимаете, копируете, все. И высылаете, например, в мессенджер вашему человеку, которого вы хотели пригласить в бизнес. Копируете, вставляете, отправляете. Все.